Дорогие мои, меня зовут Радагаст, и сегодняшний выпуск – наглядное доказательство того, что между мною и вами что-то есть. В данном случае это что-то, оно известно как экран ведущего, или иногда мастерский экран, потому что в подземельях и драконах ведущий называется мастером. Кстати, даже в тройке и в пятерке словосочетание Dungeon Master само по себе является так называемой особенностью продукта, то есть оно закрыто копирайтом. Это немного помогает понять, почему устно мы чаще всего используем этот термин э, или сокращение его, DM, но на бумаге подавляющее большинство игр, то есть те, что сделаны подкованными юридически людьми, делают все-таки из него то мастера игры, то там рассказчика, то судью, то еще кого. Но так или иначе, экран ведущего это вот такая вот ширма, которая раскрывается на игровом столе и отделяет ведущего от неведущих. Соответственно, смысл такой экран имеет только в играх, где этот ведущий есть. Потому что если у нас игра на равных, то никого у нас ограждать особенно не надо. И тогда уже, ну, тогда уже как в домино или как в картах, каждый держит что-то свое и скрывает это от соседа. Но давайте разбираться, зачем вообще может быть полезен такой вот экран. Полезных функций у него я насчитал целых 6. Во-первых, это, собственно, базовое отгораживание. Экран это ширма, которая проводит черту. Вот тут по эту сторону ширмы я, а вот там по ту сторону уже вы. Несколько лет назад стала популярной в том числе и в русскоязычном игровом сообществе байка о том, что Гарри Гайгекс, выдумавший ДНД у себя дома, открывал дверцу шкафа и садился за нее так, чтобы его игрокам его не было видно. Таким образом, он делал из себя такого сурового бородатого дядьки, сидящего за столом, такие абстрактный голос рассказчика, который объявлял, что там происходит, что на кого упало, кому что удалось, кому чего не удалось. С тех пор прошло уже почти полвека, за шкаф уже никто не уходит, но ширма осталась как наследие именно той его идеи. Идея вообще, скажем так, верная. Если мы заглянем в соседние области, театр, импровизацию, э, наведение лечебного транса, медитацию, гипноз, то мы поймем, что действительно, чем больше двигается рассказчик, тем больше отвлекает на себя, как как, как, на себя как какую-то вот действующую сущность. И чем больше есть шанс разрушить вживание и разрушить погружение. Если грубо, то когда игрок воображает себе, что вот оттуда вот из темного угла надвигается на него дракон, на самом деле не важно, что полная картина в его голове, включает пещеру там со сталактитами и много чего еще. Эта картина все равно распадется, если кто-то проходит вот по тому месту, где только что он себе вообразил визуально и выдумал дракон. Возможно, это звучит странно, но вот, вот так вот оно работает. И тогда мы как бы вот обносим нашего рассказчика таким заборчиком, и все нормально. Тут у нас свои драконы, подземелья, цитадели, циклопы, дворфы и все такое. А там за ширмой, там отдельно от всего этого заизолированный сидит ведущий. Это было раз. Два, это то, что раз уж мастера не видно, ну или не видно целиком, то у него есть возможность совершать какие-то действия тайно. Это и броски кубиков. Это очень тоже большая тема, в которой у многих есть... Очень и очень жесткая позиция. Есть те, кто нарочит, а все броски делают открыто. Есть те, кто сами все кидают тайно. Есть системы, которые постулируют, чья рука должна какой кубик э, кидать. И так далее. Но здесь не только броски. Пролеснуть пару страниц какого-то заготовленного черновика, чтобы найти нужное описание. Или записать что-то, сказанное игроком на будущее. Это может быть иногда полезно сделать без какого-то явного оглашения для всех игроков. Возможно, они сами не поняли, что сказали, а это будет важно в будущем. Или наоборот, они внезапно кинулись там, не знаю, бабушку через дорогу э, вести, а вы на лету выдумали, что ее зовут Степанида Акакиевна, и что идет она забирать внука Венедикта из детского сада, и хорошо бы это записать, не акцентируя то, что полминуты назад всей ее сюжетной ветки вообще не существовало даже в вашем личном воображении. Продолжает этот пункт на следующий, если за ширмой можно что-то незаметно делать, там же за ней можно что-то незаметно и хранить. Кроме дайсов и блокнотика это может быть что угодно, это могут быть миниатюрки, рулбуки, девайс какой-нибудь с музыкой, карты... Дополнительный раздаточный материал, что угодно. Опять-таки, раздатка там хранится безопасно. Никто из игроков не видит, есть ли она, много ли ее еще, что там за миниатюры э, точно заготовлены и так далее. Частично это все можно просто из сумки не вынимать, но раз уж экран есть, им можно пользоваться именно вот так, как складом запчастей. В четвертых и пятых у экрана есть две стороны. Та сторона, которая обращена к игрокам, если у нее удачный дизайн, и если туда повесить что-то своевременно, может помочь создать нужную атмосферу. Показать джедаев, драконов, гоплитов или кого еще там нужно показать. Опять-таки, обращаясь к театральным, импровизационным и гипнотическим техникам похожего действия, можно смело утверждать, что чем абстрактнее будет картинка, тем лучше. Никаких четко выписанных лиц Абсолютно точно никаких надписей, наличие текста вообще все портит. И даже, э, даже пожалуй, наличие чудовищ, являющихся пусть и лицом системы, но недостаточно часто появляющихся, собственно, за игрой, это тоже минус. Поэтому официальный экран пятой ДНД, скажем, с очень красивым драконом, он не будет служить вспомогательным средством погружения игроков. Если у вас, конечно, драконы не на каждой сессии вылезают. Ну, все, наверное, слышали уже шутку про то, что ДНД расшифровывается как подземелье и подземелье. Потому что подземелье там много, а потом сверху еще много подземельй. А драконы даже не в каждом модуле вообще упоминаются. В-пятых, другая сторона экрана обращена к ведущему, ему тоже можно туда иногда накинуть картинок, я по себе знаю, что подходящая картинка может помочь погрузиться и мастеру, а значит больше увлечься процессом, выдавать более качественные описания, следить за остальными и делать им вообще красиво. Но была найдена еще более полезная опция, это вешать туда выжимки правил. В правилах любой системы, за исключением разве что совсем словесных или околословесных типа Ризуса, есть правила, которые используются постоянно и потому грамотный ведущий их просто знает наизусть. Есть правила, которые совсем уж специфичны для какого-то другого стиля игры или для каких-то других ситуаций, и э, которые так или иначе вообще не возникают. И такие правила можно как бы смело забыть. Но э, есть еще вот одна группа правил, которые используются слишком нечасто, чтобы их как-то запомнить, но тем не менее достаточно она важна, чтобы ее не выкидывать. Скажем, типы ядов и их действия, отравления наверняка происходят не на каждой сессии, но взять и выбросить эти правила было бы неверно. Яды вписываются в, ну, почти в любой антураж и они сделаны эдакой всегда мини-игрой, смещающей фокус общего квеста, что иногда весьма и весьма полезно. Маневры особые, урон от падения, спас броски, прочность вещей, модификаторы, магия распространенная, да мало ли что еще. Это все можно сократить, свести в несколько удобных табличек и распечатать или наклеить, ну или на магнитиках повесить по ту сторону экрана, которая глядит на ведущего. И последнее. На саму ширму можно сверху что-то или ставить, или вешать. И тогда это будет у всех на виду, пока это будет нужно. А потом можно будет убрать, когда уже станет э, не совсем актуально. Так, последние годы многие делают с инициативой в бою. Кинули, повесили и знаем, кто за кем идет. Можно это двигать туда-сюда. И это всегда хорошо. Один делает заявку, следующий уже готовится, остальные думают и ну или помогают. Особым шиком сейчас являются деревянные экраны с поворотными панелями. То есть есть одна панель, она здесь зафиксирована, но она может вращаться либо так, либо вот так. И ведущий с некоторой сноровкой может вставить со своей стороны нужную картинку, потом раз и развернуть панель к игрокам, а потом уже снова убрать или заменить другой. Ну, такого экрана у меня нет, он стоит совершенно каких-то неадекватных денег. Это сотни и сотни баксов, отданные за аксессуар. Это непозволительная роскошь для большинства нормальных людей, хотя, наверное, как подарок э, довольно хорошая штука. Ну, возможно, когда-то у меня дойдут руки самому такое сделать, тогда, думаю, имеет смысл. Ну, все равно, как бы, и так, и так развлечений. Итак, в сегодняшнем выпуске я показал вам э, 5 разных экранов. Самый старший из них, вот этот, ему больше 20 лет, и сделан он для второй версии продвинутых подземелий и драконов. Отдельно идет обложка, которая слишком тонкая, чтобы нормально стоять на столе. Возможно, ее наклеивали на картон или как-то так. Сделана обложка по дизайну книги, то есть неправильно, потому что это не книга, и игроки вынуждены пялиться на то, какой там тираж у него, какой штрих-код, какой почтовый индекс в Вашингтоне и в Бельгии, они будут от игры отвлекаться. Иллюстрация хороша, это явно Джефф Изли, он всегда молодец, хотя опять-таки если игра не постоянно про некромантов и армию скелетов, помогать она тоже не будет. Кроме обложки еще трехстраничная вот такая вот фиговина есть, что с ней делать непонятно, стоять на столе она может спокойно, но там текста с двух сторон огромное количество и картинки не имеющие отношения к большинству игр. Двойка у скульчиком в общем-то. Как обычно, если в adn что-то сделано плохо и хочется найти, где будет еще хуже, нужно искать, конечно же, в Гурбсе. Вот экран для тройки. Он состоит из двух двухстраничных листов, довольно прочных, чтобы стоять на столе, но семь из восьми сторон забиты текстом, а на восьмой картинка. Текста слишком много. Часть просто копипаст целых страниц рулбука. Это бесполезно и вообще дурной вкус. Картинка же хороша, но слишком эклектична. На ней и замок, и всадник, и самолеты, и галактики. Я понимаю, что Гурбс это позволяет все в одну игру запихнуть. Но будет ли все это в той самой сессии игроки, которые должны на это пялиться несколько часов? Возможно, что нет. Кроме того, по всей этой картинке куча отвлекающих надписей, включая два полных имени Стива Джексона. Гайгекса трудно заподозрить в скромности, но таких капризов за ним я не помню. Вот этому экрану уже меньше 10 лет, он для игры по Звездным Войнам. Сделан он из очень толстого картона, стоит намертво и состоит из четырех частей. Одна из них целиком с логотипом, но ее можно отвернуть от игроков и остальные со вполне уместными картинками. Лица будут отвлекать, но в, основном, в остальном весьма и весьма неплохо сделан. На обороте очень грамотно и емко сделана выжимка из правил. Вот это совсем недавно полученный мной экран из в этом году, в 2019, то бишь вышедшей наконец игры «Драконы завоевывают Америку». Я им, без сожаления, последние штаны на Kickstarter отдал, и они не разочаровали. Сами книги и правил, и модули, пожалуй, самые красивые в моей немаленькой коллекции. Центральная картинка очень хороша, спору нет, хотя, опять-таки, она может слишком немножко отвлекать. Возможно, это специально. Пусть мы играем там, в данную секунду в чтение следов где-то там в джунглях, но где-то вообще там далеко, все равно есть драконы и надо про это помнить. Но я бы сказал, что вот такие вот панели, они тоже весьма э, красивы, эстетичны, атмосферны и куда менее отвлекают. О качестве выжимки правил я пока судить э, лично не могу. Я не дочитал еще основной фолиант. Ну и вот еще есть экран по второй Саваге, весьма удачно сделанный. Это три листа, но как бы лежачих, то есть он ниже. Но вот эта иллюстрация, она весьма удачна. Там чего-то там такое на ней происходит, невнятно, быстро, весело, брутальное. Ну и ладно, в любой момент можно свою как бы додумать. Но гоплит тоже весьма удачный. Обратите внимание, лица не видно совсем. Для нашего подсознания это просто какой-то абстрактный воин. Возможно, он будет немножко отвлекать тех, кто играет по сеттингам без гоплитов, но это я уже не знаю. К сожалению, текст на центральной панели э, есть и H2 разных логотипа. Я бы на месте, если не студии 101, то уж точно Пиноклов поигрался бы с возможностью оставить часть эмблемы, так чтобы оно все еще было узнаваемо, но было как-то более абстрактно. Наличие понимаемого сознанием текста, оно включает не те процессы в мозгу, которые мы хотим, хотели бы включать при погружении в роль или уходе в транс. Ну да ладно, это вечный бой психологов с маркетолога. Но текст здесь тоже есть и он тоже хорошо сведен и чудесно читается. Пару лет назад Матвей Мерсер, известный ролевой блогер, похвастался деревянным экраном, который специально для него сделала одна столярная фирма. Полмиллиона его фанатов сразу спохватились, что им тоже такой нужен, и эта самая фирма, она подняла почти 400 тысяч баксов на одном только кикстартере этих экранов. Там у них все на магнитиках, с полочками, да и вообще все красиво и удобно. Забавно, что в выпуске, где он объясняет, как надо пользоваться экраном, видно, что экран от него на расстоянии полностью вытянутой руки и даже дальше. Красиво жить не запретишь, но лично для меня это был бы почти весь мой стол. И здесь еще момент с тем, что текста со стороны мастера он должен, по идее, продолжать быть читабельным. А вот на расстоянии как бы метра, там серая на сером, без лампы за спиной уже... Далеко не каждый разглядит. И далеко не у каждого, конечно, есть монтажеры, которые позволяют потом вырезать куски, когда ты склоняешься и пытаешься что-то там э, вычитать. Ну, возможно, он садится глубже или там нагибается над столом или еще что-то. И вот у него как раз из-за того, что он именно очень далеко ставит экран, и экран у него широкий, у него там только мамы с папой не хватает. Там целая стопка книг, там гора дайсов, там ящик с миниатюрками, блокноты, ноутбуки и так далее. Чего там только нет. Эта идея получила тройное развитие. Во-первых, появились фирмы, делающие экраны как эксклюзивную роскошь. Вот, скажем, экраны серии Вальхалла, они вытачиваются из цельного куска дерева, там три такие здоровенные панели с драконом, с игдерсилом, с замком, с горой черепов или еще чем-то. Выточены они, к сожалению, на станке по программе, а не руками, но все равно выглядит это очень впечатляюще. Хоть и стоит весь набор, вместе с башенками, полочками и магнитиками будет уже чуть ли не штуку заокеанских золотых монет. Во-вторых, есть эксперименты где-то между экраном и игровым столом. Знаете, как люди там встраивают себе телевизоры и так далее. Вот. И обычно получается такой раскладной саквояж, который хранит уже сразу и дайсы, и карты, и миниатюры уже сразу там внутри. И разворачивается он на столе в такой деревянный забор. И удачные версии я видел в виде там замков с башенками, скажем, и всем таким. Ну, как бы массивно, но красиво. Что еще от замков можно ожидать? Ну и в последних на ютубе полно видео о том, как почти-почти такое же сделать себе самостоятельно из дерна и палок. Там есть весь спектр, а просто совета как бы раскрыть палку, папку и не морочить людям голову до подходов типа возьмем доски ДСП из Икеи и начинаем их пилить и клеить и э, э, э, петли вешать. Мне как человеку с некоторым столярным образованием это видеть немного больно, но с другой стороны, конечно, почему бы и нет. Если у людей есть возможность иметь целую комнату, где постоянно будет стоять эта тяжеленная застава на столе, то э, ну хорошо, хоть из ДСП, хоть из гипсокартона, хоть пусть из кирпича выкладывают, лишь бы на кубиках не мухлевали. Итак, сегодняшний выпуск был посвящен экранам ведущего, которые можно использовать для различных целей. Для отгораживания э, мастера от игроков, для совершения тайных действий вроде записей или бросков или еще чего, для хранения раздатки и миниатюр, для создания атмосферы с помощью стороны игроков, для таблиц с дурацкими цифрами со стороны мастера и для демонстрации каких-то сиюминутной важности вещей вроде инициативы. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.